Компания занимается личностным развитием, для меня это очень важно. И важно, чтобы люди рядом со мной тоже развивались и росли. Планирую плотно поработать в дальнейшем в этом направлении. Приобретение имущества, которое реализуется с торгов по банкротству. Интересно и подача, и содержание, и... То, как это делают ребята на павел и давид тоже очень нравится конечно. людям которые готовы работать в команде готовы добиваться результата люди которые ответственны не ищут легких путей не ищут легких денег люди с работающей главой. Люди, которые способны действовать. что мне дало обучение. Во-первых, понятие, общее представление о том, как все это происходит. Я, наконец-то, осознал, как это можно использовать, активно начал этим пользоваться. Сам, конечно, еще не укупаю, но уже активно помогаю рассматривать лоты и так далее.